Где по-украински делитесь И сразу перелетая в страну, Где ошеломленный видясь, Сирает на свою старину Вещи по-украински речи, Прокат вещей, прокат речей, Расправил по-ораторски плечи, Вдруг начинает журчать на ручей Преимущество старого дома Старый дом Преимущество старого дома Очень странно переселяться в Старый дом И приспособляться К нишине Означающий у них Преимущество старого дома. Продолжать эту волю Продолжать эту волю Но, видимо, не за